«Приручу всех драконов, а злых посажу на цепь, чтобы двор охраняли от а жуликов и варья, и горящей избе не позволю совсем сгореть, и коня я, конечно же, выведу из огня. На костре пепелища спокойно сварю обед, эта феи питается радугой и пыльцой, а ко мне приблудились котенок и средний лет неженатый мужчина и просятся на постой». Я когда-то любила и котиков, и мужчин, но сейчас на себя-то ресурсов едва-едва отказать не смогла. И на то миллион причин. К моему поголовью всего-то еще плюс два. Эти двое заснули, найдя наконец приют. Чтобы было теплее, им подброшу поленья в печь. Безопасность с мужчиной, а с котиком в дом уют. Незаметно пришли. Очень хочется уберечь.